Токен, называется он Crazy Bunny, на 10 долларов, как я понимаю, будем принимать все в розыгрыше 1000 долларов рандомным образом. И на 4000 долларов розыгрыш будет между всеми участниками, кто пригласит самых больше друзей зарегистрироваться в боте. Вот я в своем телеграм-канале опубликовал вот такой вот пост. На 5000 долларов будет розыгрыш среди участников розыгрыша. Первое место это 1000 долларов, второе место 800, третье место 600 долларов, четвертое место 400 и пятое место 200 долларов в монете Crazy Баня. Что для этого нужно? Вот здесь написано, 1000 долларов будут распределены случайным образом среди 10 участников купивших Crazy бани минимум на 10 долларов, друзья, сейчас отличная возможность принять участие, курс сейчас просепший, смотрите, 18:23, вот сейчас отличная точка входа в данную монету, можно сейчас купить на 10 долларов и принять в розыгрыше на 1000 долларов, 10 случайных победителей админы выберут и переведут на ваш кошелек деньги. Далее, актуальный топ-5 ваше положение в таблице лидеров можно посмотреть в общей обновляемой онлайн-странице для всех участников. Один зарегистрированный пользователь по вашему партнерскому коду будет иметь одну запись. Чтобы принять участие, вам нужно вот перейти в бота и дата окончания розыгрыша 21.04. Вот переходим в бота, попадаем в Telegram. Здесь вам нужно разгадать капчу, выбрать язык, на котором вы говорите, далее вам нужно подписаться вот на два канала, принять участие в AirDropе, нажать здесь проверить подписку, принять участие в AirDropе и отправить адрес своего кошелька MetaMask. Ну, перед тем как отправлять адрес своего кошелька MetaMask, вам нужно будет купить Crazy Bunny. Сейчас вам покажу и расскажу как его купить данный токен и здесь будет ваша партнерская ссылка по данной ссылке вы можете приглашать друзей партнеров и получать плюс один за каждого друга но я думаю с этим понятно каждый разберется чтобы купить данный токен у меня здесь на сайте вся полностью есть инструкция про данный токен про данную информацию вот здесь перейдите ознакомьтесь почитайте Здесь в скриншотах я все сделал и есть видео обзор. Если ты хочешь разбогатеть, купи эту монету. Чтобы купить, переходим на Pancake Swap К примеру, у вас есть здесь BNB, я покупал все за BNB. Выбираете вот BNB, к примеру, сколько там 10 долларов, да, там написано. Выбираем вот сумму, ну, вот примерно вот 15 долларов я выбрал и нажимаем здесь вот Swap. Перед тем как нажать Swap, выбираем вот настройки. И здесь ставим вот проскальзывание 15%. Мы поставили здесь. Вот они здесь отображаются. Нажимаем здесь Swap. И покупаем данную монетку. Нас соединяет вот, окно MetaMask. Выползает, соединяет нас. И мы покупаем вот сейчас на проливе. Отличный момент, чтобы купить. И нажимаем здесь подтвердить. Все, нажимаем здесь Close. Когда мы приобрели данную монету, мы копируем свой кошелек и вставляем в бота. И админы фиксируют это все. И когда будет там 21 апреля, мы все будем принимать участие в данном розыгрыше. И, возможно, вам повезет. Вот такой, друзья, airdrop кому он интересен. Вся информация о данном токене будет в описании. Также рекомендую вам всем. Вступите в мой телеграм-канал, там вы самое первое будете узнавать о важных новостях в интернете. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.